Глава 9. «Сердце Вавилона». Что мы сделали не так? Раздирающий душу рыдания отца, который пытался осознать возникшую ситуацию. «У нас прекрасная семья, и он знает, что мы любим его», — продолжал отец, отчаянно пытаясь найти какие-то оправдания тому, что его сын оказался обвиненным в распространении наркотиков, воровстве и убийстве. Этот крик сердца слышится гораздо чаще, чем мы в состоянии себе представить. Родители, живущие в стыде и муки за ребенка, который начал вести мятежную и безрассудную жизнь. Те же рыдания вырывались из сердца и густ, и у наших прародителей в момент трагедии с их первенцем Каином. Родители поймут ту радость, которую чувствовали Адам и Ева, когда держали в своих руках маленького Каина. Они носили его на своих руках и умилялись плоду своей любви. Ева, крепко держа драгоценный сверток, воскликнула, «Приобрела я человека от Господа». Ева верила, что Каин станет обещанным семенем, упомянутым в Бытии 3.15, которое принесет исцеление и благословение для всех народов. А если бы только это было правдой? Горькая ирония заключена в том, что наследие Каина принесло лишь страдания, разрушения и смерть миллионам. Каин стал первым из рода богопочитателей, приобретающих свой духовный опыт так, как они сами посчитают нужным. Эта группа людей составляет самую большую часть человеческой популяции. Группа людей, которую позже Библия назовет Вавилоном. В этой главе мы проследим дух, который ведет эту группу и то, как это затрагивает меня и вас. Папа, для чего нам убивать этого бедного невинного ягненка? Закалывание ягненка стало постоянным напоминанием для человеческого рода о том, какие чувства в действительности человечество испытывает ко Христу и о необходимости покаяния. Это является ту цену, которую Бог был готов заплатить для того. Чтобы мы увидели свое состояние и благодаря влиянию Духа Божьего попросили прощения. Какой удивительный дар был предложен для нашего спасения. Это указывало на надежду на то, что Христос придет на землю и явит Отца. Это напоминало о стыде, испытываемом человечеством за то, что они причинили Христу со дня грехопадения». Это было умиротворяющее напоминание об удивительной Божьей любви и в то же время болезненное напоминание человеческой неблагодарности и эгоизме. Участие в этом обряде должно было всегда вызывать смешанные чувства. Вид невинного ягненка и его немая агония должны были служить мощным напоминанием о цене спасения. Для всех, кто смотрит на лицо истинного Агнца Божьего, надежда всегда должна смешиваться с душевной агонией, которая приходится сознанием цены, уплаченной за спасение. Отказ делать это ведет либо к отрицанию того, что какое-либо падение вообще имело место, либо к возложению всей ответственности за происходящее на Бога, как на того, кто сам потребовал смерти своего сына, чтобы удовлетворить свой гнев. В большинстве случаев крест преобразуется из тьмы во свет или же может стать символом, представляющим средства манипуляции, вызывающее противление. После многолетнего наблюдения за тем, как родители закалывают ягненка, и видя их слезы и скорбь, смешанные с надеждой, терпением и уверенностью в грядущем мессии, Каин решил для себя, что он не может больше выносить чувство стыда и смирения. Размышляя о человеческом падении, которое раскрывалось в заклании ягненка, Каин решил не вспоминать о великой Божьей любви, проявленной в этом дары. Ягненок всего лишь обнаруживал чувство несостоятельности Каина, которое он унаследовал от отца, и который, в свою очередь, принял его от сатаны. Агнец свидетельствовал Каину лишь то, что он сам по себе был неприемлем для Бога, и что его поведение не одобряется им. Очевидно, сатана убеждал Каина сделать решительный шаг и отказаться от заклания ягненка, как важного ритуала в своем поклонении. Библия говорит нам, что Каин принес в жертву Богу плоды земли. Нам также сообщается о том, что Каин был фермером. Жертва Каина была символом его усилий с целью заработать уважение Богу посредством труда своих рук. Он оставил свое поклонение, побуждаемое простой верой. И теперь его сменила гордая демонстрация плодов своих дел. Он отказался от глубоких доверительных отношений и черпал умиротворение из обряда умилостивления. Такая вера отрицает факт, что у нас нет ничего, что мы могли бы дать Богу. Наши жизни — не наши жизни, чтобы надеяться на них и говорить с Богом на своих условиях. Грустно, но Каин забыл об этом. Сатана обещал ему свободу от стыда, о котором напоминал ему Агнец. Но, отказавшись от Агнца, религия Каина сменилась с доверительной верой в истинного Бога на набор ритуалов, основанный на собственных делах, созданных для придуманного им самим Бога. Посредством этого изменения Каин принял яд батареечного дерева, взмыв ввысь на параплане своих дел, наслаждаясь свободным полетом до определенного момента, пока параплан, достигнув пика своей высоты, с сокрушительной скоростью не падет вниз. В пятой главе мы говорили о эмоциональных проблемах, которые возникли после разрыва семейных отношений. Вот краткое обобщение их. Постоянная нужда в одобрении. Чересчур строгое осуждение самого себя. Чрезмерная реакция на ситуацию, которую не в состоянии контролировать, то есть часто люди проявляют излишний контроль. Наличие проблем в отношениях с другими. Когда Каин отказался от Божьего плана своего спасения, между ним и Богом возникла дистанция. Его семейные отношения оказались полностью разрушены. Эта дистанция зажгла огонь его незащищенности. Дух Божий больше не мог успокаивать его страхи или опровергать сатанинскую ложь. Пустота внутри лишь увеличивалась и чувство стыда усилилось. Подобно сатане, Каин начал отчаянно искать, чем бы заменить разрушенные отношения с Богом. Но как бы сильно он ни старался, он был не в состоянии заполнить глубокое чувство пустоты до тех пор, пока не вернется обратно к Богу, в его царство и к его плану. Кипящие внутри Каина эмоции вскоре нашли свой выход. Это произошло во время жертвоприношения, когда Каин и его брат Авель пришли на поклонение к Богу. Бог принял жертву Авеля, огонь поглотил ее, но он не принял жертву Каина. Этого оказалось достаточным, чтобы привести Каина в ярость. Грех абсолютно несовместим с логикой. Каин не послушался наставления и затем страшно удивился, когда все пошло не так, как он хотел. Представьте себе поход в магазин и приобретение всех ингредиентов для выпечки хлеба. Вы спрашиваете продавца, что для этого нужно, и он дает вам список, что вам нужно взять домой. Все идет прекрасно до тех пор, пока вы не понюхали дрожжи и не решили, что без дрожжей хлеб будет намного вкусней. Вы ставите это в духовку и спустя некоторое время получаете жалкую плоскую хлебную лепешку. Есть ли теперь смысл выходить из себя и нестись в магазин, чтобы наговорить продавцу нелестных слов за то, что он сделал из вас, пекаря Неумеху? Вряд ли. Однако именно так Каин поступил по отношению к Богу. Каин подошел к точке невозврата. Приняв принципы царства сатаны, в котором ценность определяется усилиями и достижениями, он лишил себя возможности быть направляемым Богом. Каин понимает, что он совершил неправильный поступок, но человеческий разум может легко обманываться. И вместо того, чтобы смириться перед Богом, он злится. Бог мягко пытается помочь ему все исправить и снова указывает на обещанный дар своего сына, но Каину не нужны предупреждения. Его чувство протеста растет, и царство тьмы почти завершило свой наиболее успешный эксперимент с человечеством. С этого момента сердце Каина полностью подконтрольно силам эмоций, которые сатана проявил на небесах ему нужна Божья поддержка, но только на своих условиях. Чувство собственной никчемности возросло до такой степени, что он готов взорваться. Он оказался в ужасной ситуации, когда ему нужно одобрение от высших сил, чтобы удовлетворить свою нужду в признании и значимости, но и в то же время он хочет забыть о том факте, что он всем обязан Богу, и что ему следовало бы смиренно благодарить его за любовь и поддержку, явленные посредством Агнца. Продолжая внутренне переживать за то, что он оказался публично оскорбленным пред лицом Авеля, он начинает спорить с ним. Авель начинает указывать Каину на неверный способ поклонения и призывает его вернуться к тому, что Бог предложил им делать. «И это все, что Каину нужно было бы сделать». Но что-то переключилось у него внутри, его чувство никчемности привело его в такое состояние, когда человека уже ничего не волнует. И когда этот момент настал, сатана получил полный контроль над ним. Сатана наполняет Кайна сильнейшей ненавистью к брату, семейные связи забыты, царство сатаны полностью проявило себя. Все небо наблюдало за первым убийством, первым уничтожением священных и драгоценных отношений. Вот что происходит, когда Божьим законом пренебрегают. Небеса умолкли и даже сатана и его ангелы на мгновение пережили шок, когда кровь Авеля обогрела землю. После ужаса этой сцены сатана пришел в себя, и чтобы окончательно привязать к себе раба, он делает чувство его вины настолько глубоким, что Каин никогда уже не поверит, что Бог может простить его. В этом и состоит безумие сатаны, Он обещает нам свободу и радость от следования Его мятежным курсом, Но когда мы грешим, Его голос начинает громко требовать от Бога нашего уничтожения. И одновременно Его же голос нашептывает нашим душам, что мы слишком злы и необузданы, чтобы Бог нас мог снова принять, и Его же голос усиливает наши чувства вины до того, что мы готовы умереть. Как трагично, что этот прекрасный ангел стал разрушителем. Сейчас, когда Каин полностью сжег за собой мосты, у него не осталось никакой защиты, и сатана заставил его воскликнуть «Наказание мое больше, нежели снести можно». Это самые печальные слова, какие только можно себе представить. Бог пришел к Каину не для того, чтобы уничтожить его, но чтобы помочь ему». Он спросил Каина о брате не для того, чтобы обвинить его, но чтобы дать Каину возможность покаяться и вернуться обратно к Богу. Со скорбью Каин произносит эти унылые слова «наказание мое больше, нежели снести можно». Он посеял, и теперь собирает урожай. В одиннадцатом стихе 4 главы книги Бытия Бог произносит проклятие. В последней части проклятия Бог говорит Кайну, что тот будет беглецом и бродягой. Эти слова говорят о заблудшем. Они описывают человека без надежды и без будущего. Это проклятие не было произнесено при помахивании какой-то волшебной палочки. Но это проклятие является последствием отвержения Божьего Царства и его близких семейных отношений. Его душа мучилась потому, что он был рожден для близких взаимоотношений, но сердце его выбрало иной путь, путь вечной жажды любви и постоянного отвержения тех, кто ему близок. Жаждущий близости, однако не позволяющий кому-либо войти в сокровенное место своего сердца, туда, где обитает одиночество. Ищущий обрести друзей, но всегда опасающийся встретить конкурента. В этом и состоит смысл притчи «Нет мира нечестивым». Библия говорит нам о том, что Каин ушел от Бога. С этого момента он жил без ощущения близкого присутствия Божьего. Веруя в то, что его грех отдалил Бога от него, он сам отдалил себя от Бога. Сейчас, с еще большей нуждой в одобрении и в собственной значимости, чем когда бы то ни было, он начинает строить город. Он соберет вокруг себя людей и станет их лидером. Он построит великие здания и подтвердит свою значимость теми делами, что он совершил. Он окружит себя произведениями своих рук и уберет из своего сознания все доказательства Божьих дел, насколько это возможно. Он постоянно будет занимать себя делами настолько, что у него не будет времени спрашивать себя о состоянии своей души. Итак, Каин стал проводником для установления царства сатаны на земле. Его потомки имели в себе все признаки незащищенности и никчемности. Они находились в поисках силы и положения, развивая дух контроля, завидующего любому конкуренту, в бесконечном поиске своей принадлежности, в отрыве от Боба, который сотворил небеса и землю. Пока сатана в состоянии удерживать людей в поисках ценностей внутри самих себя, вместо того, чтобы искать ее в руках великого родственного и личностного бога, он в состоянии контролировать их. Что он и делает. Во все времена сатана имел под своим влиянием группу людей, объединенных с ним чувством никчемности и неуверенности, ищущих власти и правления этим миром. Мы рассмотрели принципы Вавилона, увидели мучающиеся сердце, пытающиеся подтвердить свою ценность собственными делами, ищущие признание своим достижениям и пытающиеся управлять обстоятельствами с целью не допустить своего уничтожения. В следующей главе мы проследим за развитием этих принципов в сердце и затем, каким оно стало, на протяжении истории человечества.